Thank you. Приветствую вас дорогие зрители и подписчики моего канала! Сегодня в рубрике вязание из прошлого я рада представить вам вот этот замечательный галстук бабочку, который я связала несколько лет назад. Для вязания я использовала хлопковые нитки средней толщины, крючок номер 2,5 и как видите вязала исключительно столбиками без накида, плотным полотном. В результате чего галстук получился достаточно плотным то есть он очень хорошо то есть он очень хорошо держит форму посмотрите полотно я вязала таким образом чтобы галстук сделать двойным вот здесь вот сделала шов и здесь у меня идет шов по центру я связала вот такую перемычку которую также пришила довольно плотно Одновременно формирую вот такие складочки на бантике, на бабочки, чтобы вот здесь было все красиво. Также я купила вот такую резиночку, где-то сантиметра полтора шириной. Такую резиночку, которая подходила бы под вот эти вот э, застежечки. Посмотрите, застежка обыкновенная, пластиковая, легко расстегивается. И легко застегивается. Итак, еще раз показываю. Вот она легко расстегивается и легко застегивается. Также здесь имеется вот такой бегунок, с помощью которого можно регулировать ширину вот этого кольца в соответствии с объемом шеи. Такой галстук бабочка хорошо подойдет не только детям но ну и, конечно, взрослым, те, кто любит такой стиль. Кстати, было время, когда модно очень были вязаные галстуки. Кстати, вязаные бабочки, я думаю, что из моды не вышли. Это мое мнение. Потому что они всегда смотрятся красиво. Итак, еще раз вам покажу, чтобы вы могли поподробнее рассмотреть. Также хочу сказать, что резиночка прочно прикреплена к серединке. И посмотрите, она никуда не двигается. То есть галстук бабочка очень прочно прикреплен к резиночке. Держит объем. Очень хорошо держит объем. По размеру он небольшой. Кстати, размер галстука бабочки... Как раз такой, что он подходит для ребенка где-то лет от семи и старше. Более маленьким детям подойдут более маленькие бабочки. Вот такое изделие у меня получилось. Мастер-класс по нему я пока не готовила. И, кстати, хочу сказать, что вязала я его чисто по своей интуиции. То есть я нигде не смотрела мастер классы ничего не искала. То есть вязала так, как мне подсказывала сказать моя интуиция вот и я считаю что результат вполне великолепный это на мой взгляд напишите пожалуйста в своих комментариях что вы думаете про этот галстук бабочку нравится ли он вам хотели бы вы связать такой же а может быть вы уже вязали подобное что-то расскажите пожалуйста о своем опыте и напишите ваше мнение Понравился ли вам вот мой галстук-бабочка, который я сделала? Какие вы нашли в нем недостатки? А может быть вы не нашли никаких недостатков и он вам полностью понравился? Мне будет интересно прочитать любые комментарии. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем до новых встреч! Пока!